Сейчас вам нужна бизнес-карта. Карта обозначающая вашу дислокацию. Вот здесь я нахожусь, а сюда направляюсь. Карта полезна только тогда, когда вы знаете свою цель и отправную точку. Даже если вам известно назначение, но вы живете в лже, обманывая себя о текущем положении, вы никогда не достигнете цели. Кто меня понимает, скажи я. А ваш маршрут заведет вас не туда. Вам нужно знать свое текущее положение, и вы узнаете о нем здесь, задав себе пять вопросов, о которых я говорил ранее. И первый из них мы озвучим прямо сейчас. Каким бизнесом вы занимаетесь? Нет, каким бизнесом... Каким бизнесом вы занимаетесь в действительности? Меня зовут Майами Янг. Я из Сан-Диего, Калифорнии. Он просил людей рассказать о себе. Сначала я не хотела поднимать свою руку. Каким бизнесом вы занимаетесь? Как идут дела? Мое альтрего заставило меня поднять руку. Давайте спросим у этой женщины. Да, мэм? похлопайте же ей. Расскажите, каким бизнесом вы занимаетесь и как там идут дела. Мы оказываем бухгалтерские услуги, а называемся CPA Moms. Мне трудно ответить, так как сменила бизнес. Я встала и сказала, что на самом деле я даже не знаю, чем занимаюсь. Я раскручивала это дело, а затем я перешла в другой бизнес, а потом снова в другой. А он остановил меня и начал открывать мне глаза. О чем она говорит? Моя боль в том, что я не могу принять решение. Она повторила это несколько раз. Прогресс возможен, но только после прорыва через ограничивающие убеждения. Расскажите мне о всех достоинствах вашего бизнеса. Ну, CPM Moms — это электронная гармония в мире бухгалтерии. Мы находим талантливых нештатных бухгалтеров, матерей, входящих из декретов, и оказываем бухгалтерские и налоговые услуги по доступной предпринимателям цене. Кто из вас думает, что и для этих услуг наверняка есть свой рынок, поднимите руки. Если, конечно, вы верите в этот бизнес, отлично, что же получается. Отличная идея с ужасным исполнением. Он начал рассказывать мне о моем пути в бизнесе. Той водной информации, что я дала. Для этого было мало. Что случится, если не хватит эмоциональной энергии для этого? Ей руководить не жажда, а Страх. У нее есть незажившие раны старых неудач, но она их не замечает. Она не раскрыла все свои возможности. Я прав или не прав? Впервые в жизни я начала что-то понимать. Но как же это было трудно. Вся сила и энергия были вложены в это дело. А люди, люди не проявляют ни грамма лояльности. И ты работаешь с мамочками, у которых помимо тебя миллион других дел, они не всегда готовы ложиться на все сто. К тому же они растеряли всю твою трудовую дисциплину, а ты пытаешься продать их услуги людям, ожидающим быстрых результатов. Матерь Божья! Как я себе дала в это втянуть! Я прав? Вы-то знаете, прав. О, у меня же была мечта решить все эти большие проблемы, вы же их тоже видите. Но, черт возьми, боже мой, я нарезаю уже третий круг. Дело одно и то же, как же меня все это уже достало. У нее было нежеланное дитя, от которого она не хотела избавляться. Насколько я близок к истине? На все сто процентов. Я хочу тебе задать сейчас один вопрос. Была ли у тебя стратегия выхода? То есть, если у тебя не было стратегии, я просто пытаюсь показать на примере. Если на старте ты не думаешь о цели, то финиша ты можешь не достичь. Узнав здесь об этапах развития бизнеса, я поняла, что в своем первом бизнесе я застряла на этапе младенчества. Я не знала, как прорваться сквозь первые трудности, которые появляются, когда ты переходишь с одного этапа на другой. Я поняла с кристальной ясностью, на чем я тогда забуксовала. У меня не было нужно мне наставника, нужного коуча и нужных знаний и настроя, ведь самое главное это психология, так говорит Тони. Глубочайшая потребность знать, что ты нужен и любим. Мы же постоянно чувствуем, что мы не нужны и нас не любят. Я неудачница, говорит ее подсознание, а это значит, что нет любви. Да она просто выживает. О, она не глупа, и все сдвигается с мертвой точки. Ей кажется, что окружающие ничего не видят. Но если хорошая новость, она стоит передо мной. Эта женщина стоит передо мной, а ведь есть и другие женщины в таких же телах. Тут есть сумасшедшая, готовая всех порвать, которая наплевает на чужое мнение. Тут есть такая? Абсолютно. Можно ли мне с ней поговорить? Конечно, можно. Когда он сказал, тебе не нужно меняться, тебе нужны перемены, я поняла, что еще на что-то гожусь. Отлично. Где наставник или коуча начнет действовать именно так все должно да. происходить. Внедрите эти принципы, примите их немедленно. Да. Пусть это все начнет работать и чему быть того не миновать. Да. Надо оценивать видение своей организации, перестать искать очевидные ответы и общаться со своей командой и о том, чего они хотят. Ну и узнать у клиентов, да. чего хотят они. Аплодисменты. В точку. Теперь она знает, что надо делать. Кстати, а может ли она управлять этим бизнесом? Теперь у тебя все стало на свои места. Тебе не надо меняться самой, тебе нужны перемены. А с тобой все в порядке. Тебе нужны перемены. Эта женщина не может руководить твоим бизнесом, кстати. Она не создана для твоего бизнеса. Она слишком долго руководила твоим бизнесом. Эта женщина может управлять твоим бизнесом. Она знает, что делать. О, она знает, что она знает, да? Да. Кто это наблюдал? Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Поймите, что вы здесь наблюдаете, может быть, очень важным для вас. У меня больше не осталось вопросов. И если бы я поняла это раньше о своем бизнесе, я бы не оказалась в этой ситуации и у моей компании были бы иные возможности. Я сделала все, что смогла, и теперь перехожу на новый уровень. Я в правильном месте и в правильное время, особенно если я хочу решать свой бизнес безболезненно.